Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, Меня зовут Алексия, я продолжаю жизнь хранителя. Меня И мне наконец-то кое-что из зале слина штучку. Вс, должна быть ламповая мила. Фух-тух. Ну у меня нету никого. Так, ну что за? Тут у нас штука, это на всякий случай. А Юра. О, привет. Как бы может никого нету, привет. Я пришел. Злодей. Да? Геймер да. 2.0. Я не, я не знаю. В общем, я забыл. Я забыл о твоем глаз. Меня, меня убила, убила, лидер. Лидер. Девак, супер свидание убило. Ааа, снова А получить не, короче, кабину. За эту нет. <поткер> давай. Хорошо. Май не трожь ему. Ему ну, ладно, тебе тебе мой костюмчик обновленный, Папа. Ай. Прекрасный. Извини. А, когти! Дефект. А, так. И как его звать? Меня зовут опять. Неважно, как меня зовут. Геймер. Геймер, а тебе не надоело. Опять эта пила Пошла вон Безмер. Нет, что? Шесть... Но... Я его, кажется, его улучшили, он стал уже слишком большим. Ты же знаешь. Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. Слушай, геймер без мер. А дай, пожалуйста, свой... Слушай, и а Что иди ты нафиг. Мне кажется, надо. Мне слишком... а куда мы там пытаемся да. взять? А Юра, иди а, ко мне. Давай, давай, давай, Мне а крышу. куда мы там пытаемся взять? Давай, давай, а, Юра. Добегу да я, где ты? Так, ша... На доме, там где мы только начали. А, да. Так, мне, где где пошёл, вон. Да, Давай. Так, пошёл там вон. Так, Обязан. кошара. Так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так, мне пора. <связь> угу. ага. Ему пора ну, даже и победить в пора. Да, уходи. Котик. А -а -а. Так. На котик. А -а -а. Глубая. Ой, оса. с булочкой. мой хороший Привет, Удар в полете. Ух а, да, да. ты, вьепере. Правда, думаешь, что веном что-то значит? Я Нет, уничтожу нельзя, тебя. Я О, Зря Время Той. Молодец. Короче, Злюкобад... мальчик. Теперь убей вьепере. Ну, перья. Хочешь своим веном попасть? Во я, я Во-вторых, Этих мне всего равно. А в-третьих, я Драгонбаг. Ох, пчелка улетает. Этих мне нахожусь. Иди без я его возьму на себя. О, дракошка, дракошка. Айдурат, ты где? Драконбага. Майор. Майор. Майор. Майор. Майор. Майор. Майор. Майор. Майор. Майор. Майор. уменьшение Майор. Майор. Майор. там свой кормик. Grossme. Увеличение! О, нет! Отдай свечи, но будет живым. Мисс Ебак! Мисс майора сломан. Сэм. Не сломан! Ты Если Опа. ты попал под фото кализмом, кто тебе сказал, что он сломается? И на него ничего не, не, не показывает. Да, мистер Бак. О, птичка я... боюсь. Отик. Куда мы лезем? Я не ходик, я котнуар. Давай. Прошу вежливей, потому что я люблю вежливость. А ты с не верую. Сама вежливость. Ура! Пора переходить Ура. ко второму уровню. Всем, чем вы меня бьете, я буду Планировать а что, ваше такое? оружие! оружие. А в никто, не может мне сделать, да? Давай, Виспери, а бей негатив? своим оружием. Молчи, я... Сильно да, сильно легче было. для нас забрать а в талисманчик. Меня уже от вас всех котик, задавали. ты мне задрал. А а как ну, смело? Хочу слабо. Ой, просто котик Слабаки. у нас слабо. Слабо, а а вы... не... вы... Так. Привет. Да, хватит. <связать> Удачный дня а, ком... у Просто вот так сделать и уйти от вас. Шо, вы мне надоели. Там -туда? Там -туда? Иди, бак, а, я, могу, я могу отступить? Нет, не, не можешь. Можешь. Так, аж, вот, так, сюда! Да, Теперь я буду выше прыгать, ю ну катаклизм. Что? Серьезно? Я по очкам тебе попал. Катаклизм, как ты не зло. Ой, как -то, как -то... Очки надо, надо снять. й Юху. Сила не моя. Не моя. Хп осталось. Катакнул. Молодец. Убил. Дракон баг. Дракон, Дракон молнии. Месье дракон, убили. убей ее. Бей, миссия дракон. Маневр. ее. Ты где, драконбанк? Катак... А! А! Кто это? Надо потушить. Молодец. Здесь сломано место. Здесь взорвалась дорога. Все, мой чудесный, чудесный. Чудес. Что О, да. происходит? Бак что это такое? Что это такое? Что это за взрывы? Я не могу. Я двигаться я могу. Я не могу. Двигаться. Что происходит? Безберия. Что? что вы сделали? Я Почему я меня к вам расстроился? Все. Кажется, это какие ТАК, взрывы. С... А, Юра. Что? Нет, давай. У меня У него будет зеленого. Yes. Твоя сила моя. Теперь при одном ударе вы тем умрёте. Мистер Бак. А. Решил не Мистер трансформироваться. Так что же. Мистер Бак, мы не справимся с ним втроём, не четырём. Я... Ве Вена. Нам нужна сила, которая будет обращать время вспять. Нет, она тут не поможет. Котик Вена. Котик, кодексы, иди сюда, мои хорошие. А а ты же не силу. Ага. Этом, вот, Я так понял, ты не поняла Весперию. А Мои пельмарфена! Вот. Боишься? Сбегаешь. Mm -hmm. Дух. Не забывай, я, я здесь. Воздух. А Воздух. Позали, если... Мама, а я здесь... Эй, теперь я. Мама, ну что там? Не забывай, у меня есть твоё-ю-ю, в я копирую Боже мой. любой ну что? О, ты копируешь его йо, -йо? Могу, да, могу, да. Копируй его йо, йо тогда мы получим все талисманы шкатулки. Нет, я с йо с с Я скопировал Йо-йо ну не на неё злодей! Что Слушай, <Sw> <Possessly> можешь подоговоримся, ты отдашь очки, а мы тебе ничего не будем давать, да? Да. Нет, если Нет я договор... пока... Давай, а, Гота. Сначала его силы, потом, потом, потом, Ай, какой-то некультурный, я же попросил Сияние. переговорить. бражник ударь. Сияние. Ударь меня. Сияние. Молодец. Так, ну пора мне применять силу. Перепомог. Мои силы, значит, It я могу сюда... Второе, мои силы. Коклизм, она сдохнет уже. Ты подожди, этой жизни первый раз сдохнешь, нет? Это мой самый лучший злодей. Отдай нам свой талисман, <SF United Art Modula> и мы его есть. Давай, стреляй меня своей силы. я ее скопирую. Котоклизм. Котоклизм. Котоклизм получай, переполох. Почему я не могу использовать свою силу? Да, Дики, шум, я копирую мою так, силу. Мне, нужна... мне нужно срочно еще одном... Его не он не может он он еще, не будет еще. С тобой не нет нельзя а, а мол, это опять будет то же самое что и с. дракон воздуха так, так геймер где могу... ваш Важно Я тебя спасу, бедная пчелка! Так, осталось ещ пару наших Сила бесконечно. Я еще не использовал свой вейер. Осталось ну, его как-нибудь поймать в ловушку. Чувак, упрячься в битву. А, а, а, о, а о, да? о, о, о. Ладно. А с другого метода сопер... Да, геймп, боже, я не могу перевоплотиться вообще. Вы хоть мне таймер-то поставите, все равно я не перевоплощусь-то. же на броне проклятие несъемности. Зачем мне голод, вопрос? Кушать-то хотели? Mm. если ты отказался от ролл, то я тебя прибил бы. Я знаю, в седьмом небе счастья бы, чё, был бы, ваш если бы мне или... купили бы роллы. Вопросы. А то у меня в городе-то их нет. Oh. Ну, во-первых, ты сам такой, во-вторых, ты знаешь почему? У него война. Правильно, видишь, даже Костя ну, да, знает. Войны? Шернове, сушу, есть? Ну но так ты Блин. же в том-то прикол, ты с него крахиня. А у меня все рестораны и кафе-то закрылись. Что? -э? Я даже алкоголь не продал. Блин. Блин. Ой, что? Что но их не разрешает. Ну, я ушел и сам момент Давайте дальше продолжать. Три, два, три. Олег, давай мы проиграем эту битву и уничтожим. Это город. третья серия. Сейчас я, Сейчас, вы... Сейчас я очки возьму. Давайте, в общем, типа, как-то попробуем, типа, я по забрал у кого-то с нет, Давайте так сделаем, сделаем, как будто вот мне вот плохо, и меня, конечно, супергерои в вз... вз... вз... вз... заточение завели. И я просто переми... перенещ... перенесу его очки, и, и все. Нет, более супершан. А, ну, я забыл. Эк, дай мне, пожалуйста, опку, я не могу перевоплощаться вообще, это снимать не могу. А, давай. Так, три, два, один. Ладно, остается только. <пл west> Блин, так, секунду, мне мистер бак прием а. что это что подожди суперкот Иди трансформация так быстрее я быстрее кушаю мужику женику Кушай, женику кушай, кушай, кушай. давай! Что? женику женику женику женику женику я жду тебя. Мы Мы Мы играли, что... Слишком сильный. Иди сильно. ко мне. Да женику женику женику у тебя есть еще одна. У меня еще есть супер шанс. Меч. А у меня есть код ток-лиз! Нет. это? <сёк> а, и Нет. что? Может ты просто сдашься? Мы эти всю неделю побеждали. Ну слушай! Меч! Человек! Убить! Не на крыше дома! Это, наверное, новый костюм с крыша. Катаклизм! Почему он... У меня... Один? А, слышь, виспери, айди, злодей. Нет. Нет, мои очки. Нет, ты не хочешь, можно так немножко нальем веном, ммм? Мои тут очки. Мои очки. Немножечко... <свист> Ладно. Эй, я... дай мои очки. Так. Я так. Себе... Больше ты не будешь врезала маленькая бабочка. Я... Здесь две акумы, мистер Баг. здесь еще одна акума. Да сколько их тут? Что в одной акуме было две акумы? их опять напускал миллиардник. Вражник. А, так. А, Врожник. Врожник. Врожник. Достаточно, чтобы обгонится. весь город осмотливается. Вражник. Я позаботился. Я позаботился об этом. Не переживай, лис, лиса собак Нет, дайте. Чудесный мисс Еба. Что ж. Игрок. Мы тебя победили. Почему, правда, из тебя не изглазался демон? Это как бы до сих пор... Может, может быть, он не, не окун... А, нет, укусила. Ребята, получилось. Получилось. Всё, пока. Мне пора. Всем адьос. Так. Опа. Хотите дом найти еще свой? Вот он, Детская информация. Вот так, вот так. Все. Все. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.